Здорово, Меня зовут Влад, мой ник Кроу. Я рад приветствовать тебя на своем канале. Это такой видеоблог, мой монолог про планы на контент, его старый, новый блог. Ну а ты подпишись, обязательно посоветуйся. И я жду тебя на своих трансляциях на Твиче. Все ссылочки есть в описании. Но обо всем по порядку. Переезд, полный переезд стримов на Twitch был осуществлен еще весной и мы замечаем некоторую странную тенденцию. Если абсолютно аналогичные стримы происходят, то на втором, на третьем стриме пропадают зрители, просто их становится все меньше и меньше, меньше людей в чате. Несмотря на все наши старания, что мы там сидим и рофлем, э, нужен какой-то Product Placement. Блять, я не знаю, SEO-таргетирование. Хуй его пойми, что Поэтому я прошу присутствовать на трансляциях. Ну, по возможности, конечно, но чекайте, заходите. Не пропускайте, если вы увидели уведомляшку. Блять, 240 человек увидел уведомляшку, ни один не зашел посмотреть, что там происходит. Это печально. Кстати говоря, сами стримы я перенес в 720p, для того, чтобы большее количество людей могло их посмотреть. А запись уже делаю в Full HD. Нарезаю ее. И, соответственно, если это прохождение, то оно отправляется на YouTube. в Видеопрохождение. Собственно, так создается контент по играм на моем канале. Это еще одна причина присутствовать на стриме И увидеть все вживую Кстати говоря Поскольку у меня скопилась уже довольно большая Такая коллекция игр Из Epic, Epic Game Store Из тех игр, которые мне подарили в Steam И так просто подарили Мы будем заниматься прохождением В ближайшее время Это будет Бэтмен, Это будет метро, Это будет Stalker Ну и еще какие-то игры, которые мне зайдут надеюсь до конца этого года мы все их пройдем ну и конечно же если не будет отвлекать меня overwatch в плане того что мы там засиживаемся прям жестко засиживаемся вот такая штука еще одна хорошая новость я возобновил свой сайт полностью переделал его теперь там будут Главные новости по, э, по играм, которые какие-то события, мероприятия, ивенты э, внутриигровые, не внутриигровые. В общем, все это будет обозреваться в виде новостей, освещаться. Зайдите на сайтик, там вот где-то справа сверху будет всплывашка. Зайдите на сайт, посмотрите. Также хорошая новость для тех, кто э, хочет больше гайдов по ОБС, больше информации по настройкам более подробно. Это все будет находиться именно там же. Там есть отдельный раздел для э, отдельный раздел с гайдами, гайдами которых нет на канале. Они будут в текстовом чисто в текстовом виде. Э, плюс форум для получения поддержки в, по настройке, то, чтобы можно было задавать вопросы и общаться. Вот. Также, благодаря тому, что поднял я сайт, будет больше обзоров на игры. Они будут в тех самом варианте изначально идти, а потом уже я буду снимать на них видосики какие-то. Вот, в таком духе будем развиваться, Будет сайт, э, сайт будет опорной точкой. С него все пост, э, посты в ВК, все посты в Фейсбук, э, на него тянется Инста, э, он обрабатывает мне новости, я, показывает мне, что, на что стоит обратить внимание, я это вижу и, соответственно, делаю свои действия. Вот, вот так вот, вы не забывайте опять же подписываться, ставить лойсы и приходить на новые видео смотреть, приходить на трансляции, кстати давайте уже добьем штуку подписчиков на ютубе, я хоть какую-то копеечку начну с этого получать, блять, нахуя я это сказал?